Всем привет! Популярная певица Ани Лорак окончательно отошла от развода с Муратом Молчанджиаглу, начав жив чистого листа. Певица долго хранила молчание относительно своих отношений с Муратом и их расставаний, однако недавно звезда дала откровенное интервью журналу «УКей», в котором рассказала подробности разрыва. Ани Лорак эмоционально прокомментировала скандальный развод с мужем Заявил, что их восьмилетняя дочь постоянно присутствовала при их ссорах. Со слов Ани, в последнее время Мурат стал неподобающий к ней относиться. «Я разочаровалась в близком человеке. Еще недавно я верила и знала, что у меня рядом надежное плечо. Потом всегда есть выбор, когда человек приходит в себя и говорит прости». Простое слово, и ты понимаешь, что тут два выхода, либо ты прощаешь и опять придумываешь себе иллюзию и живешь в ней, либо ты говоришь «нет, я не готова, потому что я заслуживаю большего». Они признаются, что сначала пыталась спасти брак, но когда поняла, что восьмилетняя дочь регулярно наблюдает ссоры между родителями, решила поставить точку. Я рассказала Софии, что у взрослых бывают такие ситуации, что они живут вместе, а потом получается, что они не совпадают в каких-то важных вещах, характерах, еще в чем-то. К тому же она была свидетелем наших скандалов, выяснений отношений. Певица отметила, что Мурат практически не участвовал в воспитании Софии и все время девочка проводила время с ней». и ее новый бойфренд Егор Глеб впервые вышли в свет вместе. Случилось это в итальянской Вероне, когда пара отправилась на показ одного из белевых брендов. Насладиться фэшн-шоу Лорак удалось не только с новым молодым человеком, но и в компании Ирины Шейх и Сары Джессики Паркер. Все гости мероприятия в этот вечер выбрали стиль Total Black. Перед активами фотографов Аня позировала в сильном наряде, в костюме в пижамном стиле коротком топе и блестящих ботильонах. Пара познакомилась около трех лет назад, поначалу их связывала работа, и лишь недавно сотрудничество перетекло в серьезные отношения. 41-летняя Лора не скрывает, что искренне счастлива с 27-летним избранником. У них много общего, несмотря на столь разный образ жизни. Егор старается оставаться в стороне от вспышек фотокамер и не общается с представителями прессы. Я публичный человек, а он нет. Очень закрытый, старается особенно нигде со мной не появляться. Конечно, он приезжает, поддерживает меня. Я нуждаюсь в его поддержке и рада, что он со мной. Нам всегда весело. Мы всегда смеемся, мы всегда слушаем музыку классную. Мы всегда на одной волне. Нам всегда есть о чем поговорить. «Быть вместе не где-то на картинке, а быть вместе по-настоящему – вот что важно», – подчеркнула певица. Многие интересуются у артистки, видит ли она Егора своим мужем, на что Аня категорично заявляет, что пока не готова к свадьбе, уж больно печальный был предыдущий опыт. Надо просто быть счастливыми, дорожить друг друга, уважать, ценить и ни в коем случае не впускать посторонних в свою жизнь. Вот это важно, потому что люди ползают, Хотят что-то знать, что-то посоветовать, что-то подсказать. А это ни к чему абсолютно, призналась Аня Ворок. Что ж, пожелаем Ани женского счастья и творческих успехов. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.